Где радуди пролился свет, Идем по ней, идем во след, На небо склон за той звездой, Что манит, манит за собой, И ее самосты, И к нам летят наши мечты, И в летний день какой-нибудь Откроется нам млечный путь, Космос, как светла к тебе дорога, Космос, хороша всегда погода, Космос, нет ни холодна, ни строго, Космос, здравствуй небо и свобода, Здравствуй, небо и свобода!